Доступность изменения статусов экранной формы со сведениями о мероприятии по информатизации определяется текущим статусом мероприятия, статусом плана информатизации и ролью пользователя в системе. Перевести мероприятие по информатизации в статус «На доработке» и статуса «Положительное заключение» может пользователь с ролью «Куратор ОГВ» или «Руководитель департамента». Для перевода на доработку мероприятия по информатизации необходимо сначала перевести план информатизации в статус «На доработке». После этого будет доступен перевод на доработку мероприятия по информатизации. Можно ли для обоснования закупки приложить коммерческое предложение без детализации по товарам, работам, услугам, представленным в запросе ценовой информации или приложенным к запросу ТЗ?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 при прохождении этапов процесса планирования. Для первого этапа достаточно получить положительную оценку по целесообразности проведения мероприятия, а на втором этапе положительную оценку необходимо получить как по целесообразности проведения, так и по целесообразности финансирования.